Витаю вас, друзья! Слава Богу за великую Украину! Как сэкономить деньги на строительстве? Мы вам сейчас покажем, как построить дом или подпорную стену, или стену забора зикого необработанного камня, как можно дешевле. Если вы не умеете обрабатывать камень, не надо заморачиваться, надо просто брать камень и класть на какой угодно раствор, цементный, известковый, глиняный, хоть какой раствор, берете и кладете, кладете, кладете, кладете, кладете, кладете, и в конце получаете результат, как у нас. Вы увидите, как мы сделали практически из необработанного, практически из камня, который подлежит выбросу. Я всегда говорил своим заказчикам, если хотите, я могу из скального грунта вам построить, если в этом будет необходимость, если в этом будет нужда, или не будет хорошего камня. И если вы посмотрите, Мои прежние видео по Владивостоку я в принципе то и делал, что со скального грунта, потому что там камень был такой, вот непонятный. Там другой раз привезли, вот как кулачок, и вот это со всего я сумел слепить мини замок. Вы понимаете, что такое? Когда вы берете большой хороший добротный камень, вот он, кобро, к, добротный камень, потратили время на обработку, поставили, и у вас еще получилось что-то сверху. Или вы берете вот такой маленький камушек, лепите, лепите без обработки, и у вас ничего не выходит. Есть разница, конечно, есть. Допустим, речка, реч, речной камень, или э, мор, морской камень, или просто вот э, гора стоит, а от нее там постоянно сыпется, сыпется, сыпится сыпится Обрабатывать вы не умеете, нет силы. Но у вас есть сила для того, чтобы положить этот камень, хоть как-нибудь хоть как положить. И вот мы в этом видео практически то и показываем, как вот с найденного с разного камня, с полевого камня натянули нитку и начали по нитке эти камни класть. Все. Насколько ускорен, насколько быстро, насколько независимо. То есть не надо не обрабатывать ничего. и Получаются вот такие заборы, подпорные стены, как у нас. Вот если вы посмотрите сюда, вы увидите, что ребята кладут камень без обработки. Ну то, что они нашли, вот смотрите, разные камни. Я говорю, чтобы вы клали как есть. Ничего страшного, если там он э, буристый. Ничего страшного, если он там э, кривой. Это даже хороший камень, не такой как другие камни. Фундамент. Зависит все от почвы. Почва какая у вас? Глинистая, речная, там я не знаю, болотистая. Все зависит от почвы. Спрашивайте у архитекторов, какая у вас почва. У нас тут почва каменистая. Если смотришь глинистая, там делаешь какие-то разрывы, строительные швы. В вашем случае заливается бетон, армируется. Вот. я не знаю, какая у вас почва можно там ставить каменную стенку. Если у вас там э, почва играет, значит нужно через каждых там семь метров сделать строительные швы для того, чтобы вот эта вся конструкция она играла. У нас есть видео, как сделать э, под подпорную стену фундамент. Смотрите и делайте. Здесь, смотрите, самая главная фишка натянуть ровненько нитку, выставить ровненько маячки. И по ним уже, так сказать, класть каждый камушек. И ничего страшного, что он там играет где-то. И даже если там стенка будет играть, это нормально. Самое главное, сделать красивую затирку. То есть затирка, если сделана, и если там побелка произведена, или нет побелки, это все будет смотреться очень красиво. Поэтому главная фишка ⁇ научиться правильно класть. Надо вглубь класть. Чтобы он стоял. И если у вас бывают морозы, и если туда попадает как это влага, если вы поставили вот так вертикально, а потом при первом морозе, когда попадает туда сырость и начинает камень выдавливать. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому если вы ставите, допустим, стенку, старайтесь ставить горизонтально, чтобы там было на что опираться, не просто чтобы там влага попала и все разъехалось. Ну и конечно можно на глину, на землю, на все что угодно. Самое главное, чтобы у вас верх закрывался, чтобы вода у вас стекала аккуратненько, чтобы она не попадала между левосторонней, и правосторонней внутренней, то есть внутренней, да и наружной кладкой, чтобы эта вода хорошо стекала. Тогда эта стенка будет стоять долго. Как сделать дешево в первую очередь? Камень без обработки – это самый дешевый вариант. Вы берете камень натягиваете нитку и без обработки вы кладете вы можете еще второй вариант попробовать наружную кладку с камня вот если это подпорная стена внутреннюю кладку он за бутовку на клину или на известковый раствор или допустим если это забор наружная на цементный раствор внутрення на цементный а вовнутрь забутовку глина с землей совместно с камнями это все будет стоять хорошо и долго а дом так можно построить. Конечно, можно, почему нет? Толщина стены у тебя должна быть 60-70 сантиметров, добротная стена, для того чтобы мастер не ставил вот это все на вертикал, чтобы он ставил, чтобы они там связывались, чтобы все четко было. С камня так не делают, с камня 30 сантиметров не получится. Кирпичик свой лепите по 30 сантиметров, А с камня лепите, делайте 60, самое меньше 70 см, ну эти 80 для ваших регионов, которые там промерзание и все остальное сделайте нормальный каменный дом. И если вы посмотрите на все фотографии, которые мы вам показываем, и показываем монастырь, который сложенный с такого же самого дикого камня, но сложенный специалистами и мастерами, и я вам скажу больше, что есть мастера, которые с необработанного камня могут так сложить стену, что вы не поймете, что это необработанный камень. Но это все, все это загадки самого мастера, самых специалистов. Но монастырю уже тысячу лет, ребята! если вы сделаете дом из такого же камня и поставите его, так сказать, или пройдете консультацию и как как надо сделать правильно и сделаете свой дом, понимаете, он простоит Он простоит через тысячу лет и будет вспоминать ваши руки. Ведь на самом деле все деньги куда уходят? Это в обработку камня, все остальное окладка, она не так дорого занимает. И класть камень можно даже дешевле, чем кирпич. И вот многие говорят, что вот Камень самый дорогой, из камня дорого, там то, все, смотря как строить, смотря как консультироваться, смотря из какого материала вы будете, с какого камня, как вы хотите обработку. Я вот ребятам, видите, новичкам, это новички у меня, натянул ниточку, ниточку натянул одну, вторую. Я говорю, ребята, у вас должен быть животик посредине. Какой бы он там кривой не был, у вас должен быть животик посередине насколько вы правильно поставите камень поставите вот, вот видите чтобы было вот у меня две ниточки чтобы вот эта часть вот, проходила туда да ни... то есть по двум ниточкам смотреть и все и камень нормально стоит и потом когда мы сделаем расшивочку расшивочку сделаем вся красота вся красота вот это горбиста его дикости она останется вот. Что ты его вертикально ставишь? Вот платформа же можно поставить. Вот смотрите, у меня сейчас камень, ну как бы как бы никакой. На самом деле его нужно правильно примостить, самое главное. лазить чуть-чуть не лепится не сюда. ребята нагородили вот немножко видите но не в том дело почему я говорю что для такой работы необходимо оставлять как бы внутренность свободную для того чтобы камень не обрабатывать не делать постель под 90 градусов если постель не делать под 90 градусов выровнять здесь возможно и потом уже потом вот смотрите у меня большой камень, встал. большой камень встал с этой стороны я могу вымостить именно со вот таких камней и потом сверху сверху поставить камень такой же самый большой большой камень и получится перевязочка вот она перевязочка Понимаете? То есть забутовку делать не до самого верха до самого до верхнего, верхнего да. ряда, чуть-чуть ниже. Вот как там сейчас у ребят, да? Смотри, вот там правильно? Вот там. Ну да, да, да. Если здесь будет как бы немножко, но как бы неровно, один вот чуть-чуть вылез, там Ничего, камешек. Это, это хорошо, это, это придает красоту. Почему я поставил на эту работу неопытных ребят? В такую кладку можно ставить вот две нитки, и мы смотрим по двум ниткам. Раз, даже вот по трем ниткам, вот внизу еще одна нитка есть. И всегда можно смотреть по трем ниткам и никогда ошибиться. Не, невозможно. Просто невозможно сбить. А вот смотри говорю. у меня. Видишь, такой камень. Камушек маленький. Я хочу вот эту платформу выровнять. Вот я его буду да, с мелких выровнять. У меня, когда я работаю, у меня камень на камень не попадается потом. Видите, вот у меня такая как бы... Вот у меня такой камушек будет, смотрите. Вот я его поставлю сейчас. И он будет прекрасно стоять. Вот, Смотрите, раз пристукивать обязательно пристукивать камень нужно пристукивать и вот уже платформа выровняла да? Платформа. ну да здесь уже можно ставить камень в данном случае я должен заложить камнями для того чтобы мне поставить сверху То есть, ты не просто их кладешь, ты находишь как бы их место, чтобы он плотненько стал, да? Вот, смотрите, следующий камень я положил, и он у меня хорошо стал. Вот, хорошо. Этим. Все, у меня платформа уже вырисовывается на следующий камень. На следующий сверху камень я могу ставить. Все, это закрываем мелкими колечками. Я когда работаю, у меня ни одного камушка не остается, у меня все уходит, все вот, за счет вот таких мелких, все уходит, понимаете? Можно вот здесь поставить вот такой, вот, он простаясь. вот так подмазали, размазали его. Ну то есть так из гранита можно строить, да, вот, без молотка? Конечно, все можно делать из гранита и со всего. То есть все равно вы кладете по рядам, да? Конечно, любой камень кладется по рядам. Любой. Как бы там ни, не, не крутил, не вертел. Вот смотрите. Что значит по рядам? Вот мне надо поставить камень. Я не поставлю вот сюда большой камень. Он у меня будет перекошенный. Мне надо выровнять платформу. Значит, мне нужно найти вот вставочку. Вот она вставочка. То есть взять под ног. Посмотреть, подойдет, не подойдет. Вот смотрите, видите? Животик, все в нем есть. Я его раз поставил преступну преступную вот я вот я уже камень, то есть платформа взял нижнюю постель все я могу сейчас забутовочку сделать и уже большие камни класть вы спросите сколько можно класть камня но ну, смотрите если у вас там каждый день дожди ну сколько вы один ряд проложите и до обеда, допустим. После обеда, если у вас получится еще один ряд проложить. Ну сколько вы за 8 часов проложите его? Ну даже если вы по 12 часов работаете. Ну положили один ряд, пока дошли до конца. Уже оно все подсохло. И а еще лучше положить один ряд, положить второй ряд. Через некоторое время за бутылку сделать. Потому что сразу, если забутовку делать, камень может разлазиться. Причем, если сыра, конечно, камень будет однозначно разлазиться. Давайте, вот если здесь в Греции, в Греции быстро все сохнет. Если это Россия, Россия скажем, вот как володитель, там положил камень. И надо как бы ожидать, пока он сам подсохнет. Ты идешь дальше, а потом бутуешь уже. ровно вот у нас нитка которую мы там привязаны у нас смотрим надо задвинуть ней внутрь иногда мастера специально даже кладут побольше раствора для того чтобы создавать побольше зазор и когда сама делают расшипку то есть создается впечатление что вот большие камни они растерты, растерты ну расшивка Большой дозорчик какой-нибудь. Раз вставочку ставили И все. Ну и тот заборчик, который вот так раз закидали раствором, чтобы он держал. И он будет держать. Очень долго. Вовнутрь надо брать вот такие камушки, которые никуда не кодируют. Потому что иногда мастера смотришь, да, сегодня вот я сам видел, берет и ставит тот камень и бутует тем камнем, который можно использовать для для кладки. Ну, вот, смотрите, кругляшки такие, они все могут свободно идти по назначению. самое молодое, самое незначительное, поставить ставочку, если видишь, видите, что человек такой толковый, как бы, ну, в смысле, хочет зарабатывать, и та же самая, как рыба, вот, сделает, и если расшивочку сделать, это все будет очень красиво смотреться, и у вас как раз появится хороший мастер. Сейчас здесь подровняем, упремся в эту стенку, которая нас укрыла. Ну и потом отступим немножко, ну, допустим, где у нас нету изгиба, вот отсюда И пойдет колонна. Колонна. И попорная стена пойдет выше немножко. Заделаем. Давайте, давайте, давайте, давайте. Какая должна быть минимальная толщина камня, примерно? Любой камень, любой камень. Длинненькие камушки. Даже мелкие я вложу в середину, то есть вовнутрь я кладу маленькие а у нас иногда получается наоборот. Самое главное, чтобы вы сами понимали, что вы делаете из того или из другого камня. Вот я вам сто процентов уверен, что если там придет неопытный человек, где-то подпорные стенки, он посмотрит, и он даже не определит да, разницу, как, какого там камня положено, а может это просто такая затирочка. Вы знаете, мы когда строили дом, и заказчик пришел, посмотрел. Что-то слишком красиво он смотрится. Ребята, давайте быстро. Надо сейчас затирочку нахлест и побелочку сверху сделать. И мы такие... о о Действительно, когда хорош, хорошо обработанный камень, штукатурка нахлест, расшивочка нахлест и побелочка сверху. И никакой разницы нет между тем, что мы вам показываем, и между тем, что хочется то есть хорошо обработанный камень. Резон как бы спрят, спрятать ту красоту, резон спрятать эти все деньги, которые вкладываются в какую-либо деталь. И ты не поймешь, сколько это стоит. Большая разница между укладками существует. Можно сказать, что такая укладка, -то, сколько она стоит? 5 евро. А она стоит на 100 евро, понимаете? Поэтому здесь разница большая. Обработка, подгонка камня занимает очень большую разницу. Ну, допустим, если хорошая добротная кладка стоит 50 евро, а он саму кладку делает как за 20 евро. Конечно, есть разница, потому что в чем можно сэкономить, если он там на сухую, на, на готов, на готов, если он внутренний раствор не положил. А закидал камнями и все, и сверху прикрыл это все. И кто, кто, кто там поймет, как там сделано? Это никто не поймет, если хозяин сам не будет контролировать. И много ребят именно так и делают, поступают. Да, ты можешь так делать в каких-то определенных вариантах, но ты ж пойми что у тебя будет сырость, у тебя будет проникать вода, у тебя может разрушение пойти. Все что угодно через несколько лет может произойти, если ты не будешь делать по определенным стандартам. Ну нужно делать то, как ты договариваешься, то, как хочет видеть заказчик, то как ты обещаешь ему. А если ты делаешь с точностью то наоборот, пока его нету, ты раз, раз, раз фальшивил, слукавил, и все это. Пройдет, конечно, пройдет. Я в другой раз задавался вопросом, вот, а как это так может быть? Вот, и, вот я сама удовлетворенность, на вот я так делаю, вроде все, все по стандарту, все четко. Я не могу, насколько преуспеть, как вот другие. Хотя человек очень быстрый, очень резкий, очень эмоциональный. Для меня сама все крутится вокруг меня, когда я работаю. У меня сильно развита такая как бы программная ревность, когда я сама вижу, что-то меня начинает превозмечать, я начинаю торпиться, я начинаю суетиться. И в конце концов я понял, почему, почему у меня не выходит или выходит чуть дороже, чем у других. Потому что люди поставили левосторонний камень, правосторонний камень, то есть внутренний, наружный. В средину закидали щебни, халики и все остальное. Сверху прикрыли растворчик. И вот вам товар в оберточке. И ты не поймешь. Это очень большие, большие ошибки. Поэтому, ребята... Очень важно, когда вы делаете правильно. Нитки зацепаем по... Вот смотрите, у меня здесь такой животик некрасивый. Можно его сбить, а можно не сбивать. У нас все-таки под стариночку. И я вот ниточки, ниточки свои не ставлю сюда, где нет животика, на животик. Если это вовнутрь наклончик или ровно, это хорошо, но если наружу, это ненормально. То <реклама> же самое здесь. <реклама> он будет смотреться очень красиво. Он сейчас смотрится как будто нельзя его лазить, ставить, но на самом деле он будет смотреться очень красиво. Если вы кладете на глину, значит кинули глины, окунули камень. Сверху глины окунули камень, сверху глина окунули камень, или цементный раствор, или известковый раствор, или песчаный раствор какой бы там раствор бы не был, все нужно делать так, чтобы была внутри твердость. Здесь ты тоже выравниваешь платформу? Здесь делаем платформу для того, чтобы потом легко было работать и сверху. Катурин. вот просто халики вот разные вот такая кладочка она соблюдает да смотрите большие камни я когда обрабатываю камень у меня я никогда фосты не обрубаю никогда фост пускай он там 50 сантиметров уже мастер который кладет камень его обрубит сколько нужно я же никогда не обрубываю эти фосты и у меня самое всегда как бы они в шахматном порядке получаются. ребята когда работают с камнем обрабатывают камень ни одного фаста нету и такой думаешь вау ну что это здесь же вот фост я насколько вот это молодняк чтобы вообще хвосты не обрубывали и вот он с хвостиком здесь вот закладывается вот до, -до, -до сюда закладывается все это и сверху уже нахлест идет нахлест нахлест нахлест сколько раз еще объяснить нужно чтобы понимали и сколько мне объяснял это сложно понять не не знаю сложно или что это не знаю поэтому Камень должен перевязываться и внутри. И не какое у него лицо. и Чем больше дикости в камне, тем красивее он смотрится. Вы посмотрите на эту стенку, когда мы ее полностью зарисуем. То есть, замажем, затрем растворщиком. То есть, сделаем расшивочку. Расшивочку, вот как на этом доме. Толку с этого дома, что мы тут камень выгоняли, там, обрабатывали, выделывали, как, как могли. Все, все соки с него выжимали. А этого не надо делать, то есть, класть просто дикарь. дикарь практически без обработки, и его можно, с ним можно работать, просто здесь нужно потучиться. На обработку теряется очень много времени, поэтому мы и делаем, пытаемся сейчас показать вам строительство без обработки. Вот. Я от начала слишком много работал именно с такими кладками. Люди экономили, я хотел заработать, я хотел э, продвинуться. И мне давали вот, вот те гора камня. Гора камня там вообще никакой. Вот как я поехал в Владивосток, а там такие как кулачок. Вот. И все это я разруливал, раз, раз, рас, раскидывал. Каждый камушек находил свое место. У меня даже маленькой песчинки после меня не оставалось. потому что я в этом деле профессионал, именно в этом я специализировался, именно за счет быстроты, за счет техники, за счет вот этой выносливости. Я и продвигался, и зарабатывал, и в конце концов, когда, когда коснулосься мне положить уже хороший камень, я тогда, когда работал, думал, когда же придет то время, когда э, я стану и буду работать с хорошим камнем когда же придет время и я стану и буду работать просто даже с раствором в котором есть известь вот он, здесь вот он камень любой камень выбирай и вот эти камни которые здесь их можно все выкладывать все все упаковывать и это будет смотреться кладочка то есть она будет хорошо смотреться их то есть и красиво и даже вот эти камни, не обработанные, они, именно после такой расшивки, будут смотреться лучше, чем камни обработанные. Потому что камни обработанные, их просто видно не будет. Просто вот кусок, кусок, кусок, кусок плашки, видно вот как вот там, кусок, кусок плашки, плашки, и все. А если камень не обработанный, видно его дикость, видно его горбистость. Видно вот это его черта самого камня, все вот эти изгибы. Его можно смотреть и изучать как картинку. И поэтому именно такая кладка, она, она как бы на самом деле и дешевая, и красивая. Вот чем ценится такая кладка. И даже когда то есть они бутуют, я говорю, чтобы бутывали, чтобы как бы вот камень, постель. И даже Э, ну, не надо полностью забутовывать. Если он там даже под определенным углом, неправильным углом, чтобы его когда поставил, он стал как, как нужно этот камень. Такие кладки даже не надо тратить время на зачистку. Почему? Посмотрите, вот видите, грубая зачистка. Чем менее, менее обработанный камень, тем красивее подпорная стена с такой обшивкой. рядом, это самое легче делать. Преимущество этой кладки, что здесь не надо много обрабатывать, что здесь нужно найти золотую середину. Нижняя постель, когда становится камень. и верхняя. Вот настоящее преимущество. И лицевая сторона. Плюс тому, что очень хорошо применять. Такой способ в странах, которые морозные страны, потому что и это может кого-то даже обличать, когда наши мастера... Стараются выгнать стену и ставляют камни вертикально. Естественно, если сверху затирать, как вот там, они ну нереально, чтобы они не выпали, потому что со всех сторон он как бы стеснен держится поэтому как бы для украинских русских регионов э, эти варианты очень хороши хороши когда делают такую расшивку. штукатурку так сказать вот. ну, потом это и смотрится хорошо сверху сделаем кумулу типа пирамидочку в такой кладочке вот такую расшивочку не надо хорошо зачищать как мы всегда зачищали там вырезывали просто вот зачистить все лишнее снять оставить такую шероховатость, шероховатость, когда мы наносим специальную смесь оставить дикость вот, вот самая натуральная дикость которая необходима для этой кладочки вот за счет этой дикости хорошо прилегает растворчик и вид, видны камушки и под красочку хорошо или по белочку хорошо очень смотрится Okay, let me do this thing. you. Okay. Okay. Okay. же подпорную стену или стену можно построить на глину и сверху просто сделать так сказать козырек как сделать козырек пирамидку положили камни под пирамидки с раствора с глиной с чем угодно сверху самая обыкновенная штукатурочка можно вообще сделать ровненько под под ниточку можно сделать под под дождь под маячок а можно сделать под стариночку, так и с кривизной. И все это и то, и другое будет смотреться хорошо. Как вам нравится, так и делайте. Цель козырька и красота, и чтобы вода не проникала между камнями. Вот, причем вы понимаете, что в ваших регионах, где морозы, если вода попала, если нет сверху накрытия, значит все. Она начинает потом выдавливать, выдавливать, выдавливать. выдавливать. Поэтому надо обязательно накрывать. Ведро должно быть как бы узкое и высокое. Для того, чтобы когда вы моете, или то есть вся пыль, ну так сказать, грязь, вот эта мелкая грязь оседала. Поэтому я беру большое ведро. Итак, первичная затирка, как идет вот, смотрите, первичная затирка. Необходимо брать, чем больше воды, не выкручивая. Вот так, чтобы вода текла. Текла по бороде, по спине. Хоть почем, но чтобы она текла. Вот это как бы правильный способ. Я к чему к чему веду, что таким способом можно строить строить дома. Именно строить, как, как новички вот строят, не надо там аккуратно, не надо краси, красиво. Надо просто правильно сделать растирку. И потом, когда вы растерли с водой, потом просто э, выкручиваете мочалочку. И вымываете камень и у вас получается вот такая красота как у нас вот а еще эту красоту если сделать побелку или покраску это будет очень и очень красиво я понимаю что сейчас кому-то это может не понравиться но это один из стилей как можно строить как можно зарабатывать ребята то есть мастера или Заказчики. Я специально на эту кладочку поставил ребят неопытных. Ребят, так сказать, те, которые еще никогда когда не клали Для того, чтобы создать вот эту вот эту кривизну, которую вы видите. Ведь на самом деле, эта кривизна она стоит денег. Понимаете? И потом вымывать, вымывать каждый камень выше закатываем чтобы не текло и вот так то есть затирать надо так чтобы не было ни одной ни одной такой загустиницы понимаете чтобы загусениц не было вот вот я растираю хорошо Видите, у меня ни одной загустиницы нету поэтому я предлагаю состоятельным людям строить дома на века и в том числе самое дешево. Самое... И, это, и это престижно, потому что на самом деле это одна из красот, красот. Никто не скажет, что это не каменный дом. Но вот смотрите, вот эта кладочка и вот ту кладочку, практически их не отличишь. Единственное, что мы здесь сделали, это поставили мелкие камни. Если мы. Вот, вот здесь поставим большие кла камни и сделаем растирку, такую же, такую же растирку, это совсем другой вид будет. Поэтому мастера, состоятельные люди, смотрите. Здесь можно э, сделать дв два вида кладки. Можно вот так оставить, то есть мелкие камни, видите, у нас мелкие камни. А можно крупные камни, вот крупный камень, ты его поставил. Расшивку сделал вокруг, и все, у тебя такой камушек, он придает определенную красоту, поэтому здесь своя изюминка, то, что нравится заказчику, вот одному нравится, а, вот у меня гора мелких камней, не знаю, куда их деть, дай-ка сделаю подпорную стенку, или стенку, или дом построю, а второй скажет, О, звонит там фирму, привези мне только побольше, побольше гранитных камней, я их поставлю камень на камень, сделаю расшивку, и все. И это будет вот такая красота! Я понимаю, что сейчас многие скажут, "О, мне не нравится это. Но вот мне, допустим, нравится, вот. нравится и другим ребятам. И некоторым ребятам не нравится. То есть, а, что это? Как это? Дом? Дом? Вот так построить дом, да, это никуда не годится. На самом деле, это все эти старинная технология, по которым раньше строили дома. И эти дома стоят 200-300 лет, и нормально не рушатся. И они построены на землю, затерты известковым раствором и побелены известком. Как сделать такую расшивку нахлест? Смотрите наш мастер-класс. Посмотрите ссылку под видео. И вот, если вы посмотрите на тот дом, там побольше камней. Камни обработаны хорошо, и затирка сделана такая же. Но вся разница в чем? В том, что там обработан камень хорошо. Но затирка-то сделана такая же. И камень не видно. Смотрите, дикость стены, горбистость ее привлекает. И тем она больше э, влюбляет в себя. Потому что это является эталоном в старые времена. Каждый мужик строил себе дом. И вот как ему строить? Ну, конечно, он будет вот строить, как умеет. Ну вот-вот. Которые стоят по 200 лет. Вот она. Вот. Стена красота. на доме, она смотрится совершенно ровно. А так. здесь это все бугристое. Вся, вся красота в том, что... О, Светка, Все, иди, иди отсюда. Иди. Я ж не говорю, что это плохо. Я говорю, что разница. Давай, давай, давай. Мы делаем первую замывку. Вторичная замывка. Вымывается камень. Ну и третий раз чисто уже финишная. А можно не делать, если это под покраску, под побелку. Ее можно сильно там не вымывать, потому что их все равно не будет видно, этих камней. А это под покраску стена будет? Ну да, это стена под покраску. Можно оставить без покраски. Молодые ребята, которые хотят научиться, приезжайте ко мне, приходите, и вы будете работать, вы укрепитесь, вы будете зарабатывать, я вас научу ремеслу, я вас научу, как надо строить. Ребята, молодые парни, я не хочу браться за э, мужиков, которые никогда не работали с камнем, и в 30-40 лет сложно, я, допустим, начал работать 27 лет с камнем. Ну я гонял, я бегал, я стремился, у меня была мечта, я боялся ее абортировать. Если у вас никакая, так сказать, психологическая атака или физическая атака не собьет с пути, я приглашаю вас. Добро пожаловать в Каменный успех. Что нашел? Монетку нашел. 20 лепта. Драхма. Драхма. Видишь, корона, 54 четвертый год. <связь> угу. Прям тут. <связь> Откуда это она вылезла? Отсюда все вылазит. После дождечка, <связь> <связь> После дождичка, да. Все, задавайте вопросы в комментариях, что мы сможем ответить. Если я не отвечаю, звоните, звоните, не стесняйтесь, я буду отвечать вам. Поэтому, ребята, стройте из камня. Мастера, зарабатывайте, зарабатывайте на наших видео. Я вот здесь распинаюсь, плачу девчонкам, которые делают, монтируют. Все для, для вас, для того, чтобы вы зарабатывали, для того, чтобы вы строили, для того, чтобы у вас все четко было. Вы увидели мое видео, послушали меня, да, что-то неграмотно, что-то там то, что -то там это. Переступайте через все и идите к своим целям. Делайте с камня, наброски у вас уже есть. Как надо строить, с чего можно строить. Каким образом можно строить? И это рынка словом мастера на всю жизнь. Все, стройте из камня, мастера. Зарабатываем.